Меня зовут Динара Каско. Я приехала из Харькова сюда на выставку ⁇ Шоколадный салон ⁇ в Москву. Я кондитер, вот, но я не просто кондитер, я также разрабатываю свои собственные формы. Это моя основная такая а, работа сейчас. Я разрабатываю собственные формы и делаю для них рецепты, и продаю идеи. По времени я начала заниматься лет 6 назад, вот именно кондитерским делом. А Принтер я приобрела в прошлом году в январе, но до этого я заказывала 3D-печать и занимаюсь именно с. 3D принтером я уже где-то года три. Начинали мы делать все, как и многие, самодельного 3D принтера, мне вот дали контакты человека, который сам сделал принтер у себя дома, а я ходила к нему, мы печатали маленькие запчасти, потом их склеивали, шлифовали, потом я поняла, что это не подходит, потому как мы ну, были видны стыки, я нашла других ребят, которые мне печатали, но качество было не очень, и ну, это нужно было постоянно кому-то обращаться, это было не очень удобно, Поэтому мы решили купить себе свой 3D-принтер и на самом деле выбрали ему в течение часа. То есть муж написал в поиске 3 d принтер и как-то сразу выбор пал на Ультимейкер. И мы через два часа уже его заказали и на следующий день нам его привезли. То есть это был наш новогодний подарок. Сначала мы выбрали третий Ультимейкер, но потом поменяли его на третий Extended, потому что у него больше размер печати. В принципе, принтер – это основная моя рабочая машина. Без него я бы ничего не смогла делать. Так как я печатаю формы, вот делаю формы конкретно для тортов, мне необходимо, чтобы все грани, все было очень четко и ровно. Никак я вручную это сделать не могу, там, из пластилина или из каких-то подручных средств. Мне нужна очень большая четкость и точность в миллиметре. Поэтому я все делаю модели сама в основном на компьютере и по потом печатаю с помощью принтера. Мы очень много печатаем. Сейчас у меня принтер работает 24 на 7. Практически каждый день мы переставляем печать. Печатаем много тестов. Ну, не всегда все получается, естественно, особенно с первого раза. Вот. Но он нам, он конкретно мне он очень помогает. Это мой рабочий инструмент. Принтером я довольна. Конечно, есть некоторые нюансы, которые хотелось бы чтобы были усовершенствованы. Мне нравится качество печати, мне нравится его внешний вид, безусловно, его дизайн, компактный размер. Есть уже моменты, которые я хотела бы изменить, но нужно просто, видимо, покупать новую модель. Это вот такая, в принципе, форма, которую мы напечатали. Это был тест, который, ну, здесь не очень хорошее качество. Качество было выставлено специально, плюс она уже немножко побилась. Это просто тесты, которые мы печатали, и, собственно, потом вот именно так выглядит мой торт. У меня очень много уже моделей, мы печатаем разного цвета пластик, и сейчас планируем сделать такую доску, ну, не доску, а стену дома в своей новой студии, где я их все развешу, они очень красиво выглядят, как некие такие элементы дизайна, и мне это вот больше всего нравится, что эти штуки, ну, вот для меня это не просто объекты, это вот ну, такие очень красивые элементы дизайна. Процесс работы, работа всегда, естественно, начинается с идеи. Потом я пытаюсь понять, каким образом я могу это смоделировать. Если я могу, делать сама. Если не могу, прошу еще ребят, которые мне помогают. в 3 Вот. Потом мы, собственно, печатаем модель. Это у нас просто болванка. Обычно у нас у модели еще есть донышко, есть специальные стенки. И когда у нас собрана вся вот эта конструкция, дальше мы печатаем уже... Делаем силиконовые формы, вот так выглядит силикон, это силикон от другой формы, силикон у нас просто двухкомпонентный силикон, мы его размешиваем, заливаем сверху, он затвердевает и мы получаем вот такой слепок, с которым можно работать, с ним может работать любая домохозяйка, любой человек, заморозить можно что угодно даже суп, вот, по желанию, и, ну, и, собственно, вот эта уже силиконовая форма получается готовая, используем мы наши модели напечатанные очень большое количество раз, у нас есть 5 моделей, из которых мы отлили уже, по-моему, 2000 форм или что-то такое, то есть мы ставим просто очень хорошее качество печати, они очень плотные и очень долго нам служат. В заключении я могу сказать, что очень много людей вообще ассоциирует меня именно с 3D-принтером. И я стала вообще знаменита, вот пришла ко мне популярность именно благодаря этому. Многие люди думают, что я печатаю торты прямо на принтере. Вот, но это не так, я печатаю формы. И, конечно, для меня это было вот такой счастливый билетик, который я вытащила. Просто 3D-принтер, ну, благодаря ему я на самом деле сейчас здесь. Безусловно, мне очень нравится мой принтер его дизайн, внешний вид, как он работает, насколько он легок в управлении и так далее. Вот. Хотелось бы сейчас приобрести еще один с площадью для печати побольше, и потому что мы просто уже один принтер у нас не справляется. Вот. И я планирую дальше развиваться именно в этом направлении. Это теперь мое призвание на данный момент, работа с принтером и с такими формами.